Девочки, девочки, девочки <соединяющие> Я выгляжу очень холодной <соединяющие> Девочки Много людей Ну ты просто которая подошла ко мне и сказала, смотри, я была на концерте усона. Это один кей-поп-сингер России, мы не знали. Вот, и она помогла мне сделать задание по другому нашему уроку, где мы тоже вместе. И я такая, блин, that's so cute. Но мне помогла сделать задание, с которым я страгливалась, типа, и не могла его сделать. Я такая, это очень урок. Даже за пол урока мне помогла его сделать. И мы просто весь урок выболтали остальной. Okay. Do it again. What? <laughs> Come on. Hey, I have food in my mouth. Okay. Okay, go. One, two, three, Oh my God. Right. Mm. Yeah. Hi. Say something. Say something. Okay. Say something. <laughs> no. I'm amazing. Popcorn. You're amazing. I'm amazing. I'm, I'm so handsome. I'm. I'm the best. Now right, you say something. I'm so beautiful. Uh, what you said? Amazing. And I'm, I'm, I'm amazing and the best. The best. Yeah. You can't even see my face. That's yeah. Like... Is Brian enough to be called daddy? No. <laughs> <laughs> what do you mean? So sad. <laughs> I, I mean, look at his poor actor. What's the show? Oh, okay. <laughs> <laughs> <I got you>. <laughs> <laughs> Very amazing muscles. Yeah, gay bag. See, hmm? gay bag. Yeah, it's a gay bag. It's. <gasps> Say something. It's my last week here. Yes. Something for the last week. Uh huh. Mm. Will you miss me? Maybe. <laughs> Well, I'm, I'm not gonna, you, gonna miss you a lot you're leaving you're leaving yep. I'm gonna miss you mm -hmm. who who am I gonna bother uh -huh. all right oh. oh, there she is oh my god move one Руслана прогуливает. Ну! Yeah, no. <laughs> <laughs> И чисто пришла к нам 5000. Руслана, Я сейчас пойду к ней. Я скажу, что Я буду сюда Я скажу, что мистер. Я скучаю с Я Я <laughs> okay. In the private, we all are declaring ourselves by <laughs> by ourselves. <laughs> your by. Am I by? Yes. I'm sorry. I'm not by. No, no your by. I'm by myself. No, your friend is by. By. I am. Um, I got Their husbands. Their husbands. What are you gonna talk about? Their husband. <laughs> <laughs> Просто ушла. Она взяла постолье, но в итоге пошла к нам. Она мне секс-танец Департ. the restroom. Mm -hmm. restroom. Not in the restroom? That's not a restroom. This я думаю, say yes. Say what? Yes да, я думаю say да in Russian. я yes думаю da. что в эту неделе мы будем чилить нет <laughs> Я да да yes. поэтому мы смотрим мультик вместо того чтобы что-то делать потому что мы все уже создание сделали да okay. okay. привет. привет привет, как дела? А, нормально, И тебя? Yeah, show. You can't say this. Whatever. <laughs> <laughs> you understood, right? Duh. Ah, Dushnila. That's a favorite. Dushnila. I'm not Dushnila. Da. <laughs> Where is Ruslana? She's been gone. I don't she know she even <laughs> forgot her phone here. It's her? Yeah, I guess. Both guys. <laughs> oh, yes. da. Definitely Duh. <laughs> Did you catch try me it? Vodka? Did you try it? Yeah. Vodka. Only a little tiny, tiny, tiny sip. I love it. And how was it? It was strong. I didn't like it. How oh, is it? Yeah, true vodka. You don't. One more year and you can drink it. I don't want to. You're the Russian. I don't want yeah, to. Yes, you do. No. Nah, it's okay. No, I'd, she I'd... wants to. She has a cold Russian hair. Cold Russian part? Mm-hmm. Cold, cold Russian part. <laughs> <laughs> Broken Heart. <laughs> Bye. It's a Korean song. Sorry. It is a Korean song. My mom listens to it. Really? My mom listens to Korean songs. Really? She likes BTS. She's thinks they k-pop? The my mom and my aunts like K-pop. Really? Your aunts? My aunts too. My aunts and my mom. Can you introduce us to each other? You want me to introduce my mom or <laughs> <you? laughs> no actually not. I don't like BTS. Wow. They, also, they like also like extra. I smooth like butter. Like a criminal and <laughs> <laughs> I like other girls ra, Like straight teams, got seven, I don't know, 1817, Blackbean. Oh Beans, my mom likes black Beans. Beans. Populerous the only K-pop song I that I really like is that really one from Blackpink. That, <laughs> oh, I don't like that, that. Oh, I know that one. That. Know that, oh, one. one. Yeah. that one is amazing. That's a pretty good one. But <laughs> I don't like the song from. <coughs> salud. <laughs> Sorry. Bless you. Salud. What? Yeah, this Salud. Spanish. In, in Spanish, it's called Salud. Salud. Salud. Oh. In Russian, it's Mu buzdarov. Mu buzdarov. Yeah. Mu buzdarov. <laughs> yes. Да, там мы там с этот Оля. Мы так скучали, поэтому. Последняя неделя, почему бы не сделать аварию? Я даже написала типа. Ты такая высокая, я не раз... Это я как типа снимали. Завидую молча. Люба, это было грубо. Вообще что? Её когда-нибудь вырубят? Такое небо голубое, трава зелёная Ау, ау, не трогай это ухо Табло еще ещё не сожил Вот я удела. Вон люди, да, блин? Да, блин, да, блин, ладно Люди в пижамных штандах Так <laughs> my girl, my girl, what's there? <laughs> We're getting so close. <laughs> my sis could get yeah, We have no school Friday. No school Friday. No, no school on Saturday. No school on Sunday. <laughs> and we have no school on Monday, but we have graduation. she's <laughs> <laughs> Мы думаем, мы думаем, надеюсь мы думаем, мы делаем целое ничего. Я сижу и не непонятно чем занимаюсь. Я очень классно, очень классно сижу, я знаю. Очень, очень удобно. Последний урок и меня заберет тетя сестрой. Мы поедем кушать. Хотя пас, который я сняла, который мне дали, это я ходила к одной учительнице, которая, которая спросила, надо ли нам в четверг на практику graduation, Надо ли нам одевать э, мантию шапкой? Я сказала, да. Но не на практику, а на senior assembly. Это когда вот целый ивент будет, и там чисто сеньоры будут просто выходить. Наливаем, потому что после дюр... после что? И меня забирают. До завтра. Oh, о, я люблю твои Я выгляжу иногда странно с этими линзами Как будто... Мы здесь, чтобы делать шпаргалку Руслане на голове Она, она... Не шпаргалка Офишал Мы завтра будем презентацию Типа, презентовать презентацию по истории Понял, Ага, но я не ну... хочу это делать ну, а Поэтому <свят> он пошел и сказал, типа, раз это в последний день, завтра Ты это, типа, сделаешь Я такая, okay. okay. окей, я просто запишу видео, как я должна была, типа, что Видео презентацию не буду презентовать, но перед классом я запишу И <свят> все. Я просто запишу на первый урок, <свят> чтобы не презентовать никак так ты придешь завтра в школу, верно? Да обязательно. А Завтра последний день, да. Ну, а еще в четверг, -четверг я буду. Oh! В четверг у тебя будет возможность со мной в манти. Здесь в школе. А, так я не иду в холлеш. А, ну только тебе нормально, да. А ты ничего не успела сделать, мать. А уже звонок произведения. Все как обычно. Все как обычно. Блин, я выгляжу, как будто я очень хочу спать. А я, я очень хочу спать, очень. Чем я могу Да. Ну почему была эта музыка? знаю, но видишь как вовремя взяла. И мы любим. Мужчина табуре, как мы говорили, миновав газовозом. Такой угарный саб начал учить все языки в классе, которые есть, и собственно русский тоже. Было интересно. Смешно. Потом все музыку врубал. А поэтому у меня я не хочу возвращаться обратно на урок. И у меня есть еще кучу время до конца урока. Поэтому, наверное, я пойду к Светлане, посижу у нее, что делать больше нечего. Вот, на шестом уроке мы просто будем рисовать. Стою одна на ланче, никому не нужно. Слана пошла отпрашивать. Чтобы прогулять вместе со мной четвертую О, Я жду Руслана. Ой, я жду еще Светланы там идет как Видно же веснушки? Вот. Знаешь, чего я хотела? Не хочешь сходить с нами до автомата? Хочу. Я хочу. хочу, хочу. хочу. хочу. Пойдемте все купить. А, -а, а, давай. Потому что I'm hungry. Она <laughs> <laughs> <laughs> хороший кадр Итак, ну давай, рассказывай Живем, живем. А mm -hmm. мне нравится так Видите? Нет, нет, нет, Я извиняюсь Нет, в порядке в порядке в порядке Yeah, here just our accents. Yes. Very, very badly. Our accents. Yeah. So bad. No, I don't think we no. Let's talk in English. Let's talk. Так. Пошли туда. Короче, я думаю, что я не приду за эту школу. Probably. но Я на следующий год вернусь в школу. Чисто посетить моих учителей. И, и меня. И девушек. И Светлану проведать. И всех просто приду а -а -а. Ты часто хочешь приходить? I не I mean... Я Чуть хочу, это... хочу заритас. Хочешь заритас? Хочешь <laughs> Мама меня кворки. хи хи хи обратно. <laughs> um... Мы бы купили бы пить, но здесь все zero sugar, потому что всё невкусно. Конечно, они о нашем здоровье заботятся, как вы можете увидеть. Только с водой. Недостаточно. Только с нафигами, точнее. Опять солнце. Ура, я люблю солнце. Я не люблю снимать себя, когда солнце. Эти последние дни, на суждение, не делают. Кстати, да, так прикольно. Я не знаю, что вы еще без кромок в неделю будете делать да. даже, даже полторы Да, вот именно Просто смотри видосы... будем. А, на финанс писать, Файнерс окей Файнанс будем писать на бумагах, да Хорошо. У меня даже нет математики, у меня нету финанс Типа все пишут тесты, у меня нету тестов У меня нет уроков 10 тест. понимаете? Мы могли делать домашку, <свы> но ну, я сдала кромок Лена <свы> сказала, что у меня странные пятна на лице А это вы а. вислушки Ну, <свы> no, милые вислушки Okay. Знаешь что? Mm -hmm. Чтобы учителька нас не видела, может он сюда перейти со второй Ну ты халк, Окей, короче, explaining почему мы здесь. So, у меня класс театра. Mm -hmm. И у нас там есть импров, импров, который мне не нравится, потому что я не люблю перед людьми выступать. Ого oh, oh. Она пришла! Hello. Да, а да, что в Starbucks можно купить? Okay. Да всего, пома... там не только кофе, we это кофе um... Да хера всего, повторяю Яна, вообще вообще это? Ну я не знаю, как... ну я думаю, что последний. А ты четверг не придешь, поэтому. Наверное, нет. Боже. Если что, мы. Ну я приду в четверг, диплом заберу. Придёшь? Да, я думаю. Ты ещё будешь тут? Да. Боже, когда ты уезжаешь? Где-то на следующей неделе. В турнике съездим. Потом можешь ждать. Ой, oh мой God, I'm gonna cry. Why am I gonna cry? It's so cute. мой oh God, fun! I was walking with my mom. Это, было Человек вводит передвиг меня. но я просто еще не сдала А в принципе, еще не сдала Сдала, Молодец. Видите, мы еще живы. Сейчас засниму то, как мы уйдем I'm joking Let's go а -а -а. там... Мам, не смотри этот влог Мы не прогуливаем, вообще не прогуливаем Короче, все, мы доехали Увидимся завтра Yeah. yeah. Bye, Megan. <laughs> oh, oh, <laughs> <laughs> okay, it was <I> a <laughs> <laughs> I went home yesterday I was, like, told my husband, <laughs> I have to tell you about these two girls. <laughs> <laughs> He was like, you've told me about them before. <laughs> <laughs> you guys. <laughs> okay, I'm so excited. <laughs> <laughs> oh, oh, yes, yes, yes, yes. Уже, уже Короче, ключ. фоточка so Я еще забрала ленточку Она из-за того, что я байлинго I'm really very <laughs> I'm gonna This is really good. Thank you so much. Yeah, they Найс, найс. Мы не сделали фотку свою мою Она чуть не расплакала. Йоу! Сейчас мы идем к мисс Светлане оставить этот букетик для Алисы. И потом мы встретимся. А потом... А потом... У нас есть кое-что показать Алисе. Да, нам нужна её бумка. Любовься с собой. Хочешь тебе с кампуса можно находить. Оборачивайся. Да да. я просто сори, вот эти женщины, что это такое? Окей, давай сюда а oh. oh. uh -huh. где-то там я So cute. мне вот вот всякие фоточки oh. вообще, они просто это наверное, с наших телефонов да. за один с... год разные цвета баллоны, это даже в прошлом учебном году еще это моя реакция, помнишь тогда в классе? Да? Да, Айда, ты это тогда... кто схват? Сфоткал? Я сфоткала, кто сфоткала типа тебя, когда ты первый раз пришла с фиолетовыми голосами. А, да не угорала, но я отреагировала, типа. <свистит> И я такая. <свистит> <Всё>. Да мы. Так вот, ушла. Пока. Да, мы увидимся. Почему где фокус? Мы увидимся после школы. Она оставила этот рюкзак в кабинете математики. Не очень... Тегеметрия, да? Я обещала уйти на 20 минут, а ушла на 50. Как мы реально сегодня оделись, просто видите, это вот меч-чейн Ну, ладно, у меня настроение утром испортилось, но девочки мне подняли, и это было нереально мило. Я еще просто гуляю, человек, который любит создавать воспоминания. Для меня фотографии и видео это что-то очень важное. И может это такое получиться, да? Thank you so much, Evgeny. Of course, of course. No. no. I like your dress today. Yes, I like yours too. Oh my God, you're matching. Worry is so cute. Stop, both of you. Okay, bye. No. Я тяну тебя на взять у меня урок. Я иду в класс. Да. Ты сейчас он уже закончится, ты мне хочешь подождать? То есть Могу подождать. Вот здесь подождите. Подождите. Я встретила учительницу сейчас, которая последняя осталась цветы подарить. Но у меня у нее четвертый урок, а сейчас будет третий. No Lisa! Oh, hi! Oh, I'm going to the library. <laughs> <laughs> That, um, I'm okay. going <laughs> <laughs> cool. <laughs> awesome. so, so many hot people. So many hot people in no. Oh, in, in the, the, the, the, the, the I would have never have shown never. Shown no. Portland is no, know it like <laughs> the you I know can. Okay. There mm -hmm. У нас любит гостей. А вот можно просто гостям приходить просто из своего класса, говорить, я иду не Они даже не говорят. Они уходят уже. Я, я не знаю, знаю что происходит. У меня. Просто, просто у меня в классе. brian picked up the brook it wasn't even his turn so what should the sentence be guilty basic. death penalty yeah yeah whoa that will be brian's it's just every every single one uh, <laughs> Mitchie, Mitchie. What is your Pupils, the Row A, section 101. That is so, <cute>. students. <laughs> <So cute. laughs> <laughs> you all can find your seats on Done. It's not gonna work. Yeah, we should do something. Wait but it's more cute oh. hailey i'm so tired Just i'm wearing, wearing a dress black i don't have a white dress so you don't have a white dress you don't have a white dress It's okay. Mm -hmm. you don't worry. Don't mm. mm. oh worry. Okay, you're will really be cute. Don't no worry. No. <laughs> <laughs> Two hours left of school. Yeah, and we're done. And tomorrow, and then, we're done. We're done. you better text me. Text me over here. Yeah, I call you. Yes, she's so cute, nice. guys. <laughs> well, our oh, last day. <laughs> don't make me cry now. <laughs> Будем смотреть фильм сегодня Так что опять чили Смотрите, я собрала все полороды которые хотела это мой русский адвайзер, то есть русский помощник, который все время помогал мне мой которая который составлял мне уроки мисс Ревард, которая в классе театра и мисс Лорд, которая в классе английского, потом я сейчас. Я настолько и завидна или нет, я настолько устала, что я уснула сейчас на 30 минут, пока мы смотрели фильм. Весело, задорно, уснуть в классе. Но я проснулась прямо под конец, так что все нормально, меня никто не будил.